И хайу, хай народ, с вами Артём И мы продолжаем обозревать моды в мире Майнкрафта Сегодня у нас вторая часть второй видео по этой замечательной рубрике Сегодня я подготовил для вас Очень такой достаточно интересный мод Который добавляет 7 новых видов зомби 7 мобов И 3 еще предмета Вот, мод называется зомби... BITHEH REBURM, как-то как так. Вот у меня вот уже все подготовлено, я его испытал и могу теперь рассказать, что он себе представляет. Вот, маленький. Я бы сказал, да. Учитывая, что в крипепасте там ну, на 2 или три больше. Но вот все равно интересно. Давайте сразу приступим. Начнем, пожалуй, с вещей, как всегда. отсюда добавляет нам три вещи так где она где она Сейчас. Вот тут так вот три вещи это первое наверное это самое интересное это электрослод такой меч очень интересный, крафтится он я не знаю как, можете посмотреть, но можно переключиться на вышел. Посмотреть наверное, да, как он крафтится. Нету нет, к сожалению. Но я думаю, он крафтится как? Палки и вот этот черчит, потому что он блестит и это не блестит. В моде не было крафтов, не скачалось, поэтому вот. Но перед тем, как мы приступим, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и написать любой комментарий. А если ты хочешь попасть в мой следующий видеоролик, вот этот чувак попал, вот. вы его тут видите. Если вы хотите попасть в мой следующий ролик, Тогда пишите любую на комментарий. Или напишите, какой мод вы бы хотели видеть в, следующий, в следующем ролике. Давайте приступим. Что делает вот этот чип? Давайте на обживание. Поскольку я знаю, эти чипы, они ничего не делают. Они нужны как раз для крафта вот этого потрясающего меча. Вот. Ссылку на мод я оставлю в описании под этим роликом. Чипы это не, не очень интересно, давайте приступим. Сейчас покажу, как они убивают. Допустим, давайте, не знаю, обычный узор спавним. Вот, спавним обычный узор. Ну, и, друзья, этот мяч с помощью этого мяча можно прийти и наносит он достаточно нормальный урон, он у него 20 кп, но не ну, больше, 11, да? 11 кп с самого себя просто, то есть из них вы можете убить. Давайте примерим Зомби, так не знаю, свинья 10. Да, из этого чая мы будем горячим. Вот. Меч очень классный, я думаю. Алмазный. Вот, давайте приступим теперь к самим мобам, друзья. Это самый интересный зомби. От самого слабого до самого сильного. Но, а, прошу заметить, что а, вот этот стоит на предпоследнем месте, хоть он огромного размера и имеет целых 500 хп. Почему он не стоит на самом последнем, самом сильном? Потому что вот этот, который на самом последнем мутант-зомби, это единственный зомби, который наносит аж 3. Вот, этот зомби наносит аж 3 самых опасных эффектов. Поэтому он стоит на самом последнем месте по серии. Давайте сейчас... Давайте, значит, приступим. Первый это Fight Zombie. Это такой Дробас, я бы сказал, у него 50 хп. 50 хп. давайте посмотрим его в И заметьте, я на легкой сложности. легкая сложность. вообще ничего, но с некоторым шансом может выпасть не одна плоть, как с обычным зомби А2. Правда это бесполезно бы вам, но... А, так, следующий, друзья, это танк. Это танк, я бы сказал... просто Уже мне... по названию и по руке. Семена пшеницы, странно, конечно. Или нет, или это у меня не были. Ну ладно. Так, давайте.. С английского бег, но это как бегун, короче, сказать. Но я бы его назвал бегун-крикун, потому что он кричит и созывает всех зомби вокруг. А, можно на это посмотреть даже сейчас. Переключим. Получится. Кричит и он очень быстро. попадает морковь. А. Сколько у него хп? А. А. А. Ну, короче, он вызывает зомби, вы можете сами скачать этот мод и вы на выживание посмотреть. Ну, по мне так, потому что так говорилось. А, эти мобы, эти зомби могут спавнить совершенно повсюду. Следующий у нас, друзья, Киборг. Зомби Киборг. Убили Сносится нормально при ударе. с него может выпасть железный слиток вот прям с некоторым шансом ну, где-то 2 процента с него может выпасть железный слиток так с него упадает я так понял с некоторым шансом 50 на 50 но так как у меня сложность Вот, вот ну, больше шансов упадает порох чему-то порох те которые так ладно следующий но ну, друзья это крав я не знаю как это переводится но это такой я бы сказал мок которого ночью можно не заметить когда вы бегаете 15 хп имеет вот у него там даже торчит что-то с него упадает две плоти вот. такой потянемо так дальше у нас друзья идет как раз таки огромный зомби у которого 500 хп это огромный зомби И спам я сразу же умею. Человек на Он даже на расстоянии, нет. Просто очень. Высокий. Так переключим сразу. На дворчики. Мне интересно, что из него выпадает. Давайте возьмем, не знаю, вот это. И он регенерируется. Акая с обычным стрелом. Да, это да, потому что зелека ему нет. Хотя можно попробую деле исцеление. Может быть, это так сказать. этот зомби очень мало вероятно, что засыпает никогда. Очень. Но почему же я его не поставил на первое место для опасности? Для этого опасного сейчас покажу вам последнее многое время, когда С него, друзья, попадает алмаз. Это очень хорошая цена за, такое, за убийство такого моба. Действительно, он очень сильный. Я бы сказал, даже слишком сильный. Итак, а, и последний моб. Последний, самый опасный, я бы сказал. Да, это даже не тот опасный. Этот называется мутанзу. страшный тридцат, что будет у нас откладывается отравление 2, тошнота 3, три, 2. два. вот таких можно встретить достаточно часто, если повезет конечно. Что из него, может, из него выпадает, друзья, с говядина? Да, него выпадает нигель а, говядины. Так, Снимемся. срочно. Так, давайте еще раз, может будет что-то проверить я не знаю получится это или нет давайте проверим И, скорее всего нужны для крафта того вича, ну и палки. Можно было попробовать, но это сами. Сами попробуйте, если получится, то вы можете скрафтить. Но как раз чип. Мне кажется, его можно достать только из творческого. Ну а вы были на канале Артёма Напишите в комментарии Сука, на ну вот оставлю еще раз, говорю, в описании Надеюсь, что вам данный ролик зашел Подписывайтесь на канал Всем удачи, всем пока-пока